Здравствуйте, здравствуйте, друзья. У микрофона, как всегда, Вадим Горотовый. Мы с вами продолжим игру под названием Школа да, или как она называется. В общем, игра очень довольно-таки интересная, довольно-таки непростая по сюжету, довольно-таки... Я не буду выключать в этот раз свет, и мы попробуем с вами все же обмануть как-то этого злодея и проникнуть. В лифт. Так, мы нашли способ. Да, мы нашли его. Мы... Нам нужно найти кубки. Как можно больше кубков. Давай закроем эту. Так, два знаю я, где. Кубка. Здесь у нас второй кубок. А вот где два остальных кубка, я, к сожалению, не знаю. нам придется здесь с вами... Немного постараться, чтобы нас не заметил наш... Он здесь? Да. Интересно. Он меня найдет, если я буду прятаться под... Так, он успокоился. Он заглядывает в шкафы. Это очень плохо. Нам нужно найти ключ. Давай быстрей. Да, давай, не найди меня, пожалуйста. Ну вот и все. Он успокоился, он не нашел нас. Это да хорошо. Мы, по крайней мере, понимаем, что, что нам предстоит и как прятаться нам. Первые два он осматривает, а третий он не смотрит. Как можно подключить электричество с помощью кубков? Я вот не понимаю, честно. Гаечный ключ нам нужен, чтобы высматривать его отсюда. Как это работает вообще. Но мы еще не лутали переднюю комнату. Где он? Он где-то там, в той стороне. Давай быстренько пробежимся. Здесь не так, я нашел еще один кубок. Страшно, конечно. За записочка. А, Прошу по подготовить класс э, физики к научной выставке. ПС переместите столы, столы. На склад, то бишь, это не нам адресовано. Да, чтоб тебя! Это место выглядит не так, как раньше. Как же мне это все сделать? Да. Один. А так можно вообще? Это очень даже весело. Мячик прыгает сам по себе. Ладно, один кубок мы нашли. Здесь у нас стоит еще два. Один кубок у нас сохранился. Я не знаю, как это должно выглядеть. Мне бы найти гаечный ключ, чтобы видеть его с этой стороны. Потому что в прошлой серии я находил гаечный ключ, но он меня нашел, и почему вы знаете, что произошло? Вот вы, выбегать из двери не очень удобно, потому что он может заметить меня в любой момент. Этот злобный учитель. Где ты? Давай поизучаем, что здесь. Здесь мы можем спрятаться, если что. Мне нужно понять, где он сейчас находится. Еще один кубок возьмем Пока дверь оставим открытую Чтобы видеть хотя бы где он находится угу. Он идет сюда Выходи уже, давай, давай Вали отсюда Где ты? Надеюсь я сейчас вылезу и его не будет а, это лестница так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так Не дай бог не дай бог. Как это должно быть, я не знаю. Как... Я поставил кубки. Почему электричества нету? Это должно работать. Может быть, я где-то пропустил еще один кубок? Как ты работаешь? Мне очень страшно. И я не понимаю. что дальше. Это самый сложный вопрос, который я бы задал себе, участь в школе. Как мне избежать безумного препода, если он хочет тебя убить? Я поставил три кубка. Что еще? Как же еще это быть? Электричество идет оттуда. Здесь есть вообще напряжение или нет? Вот вопрос самый главный, который я бы задал себе. Где-то есть кубок еще. Он сейчас находится в тех помещениях, нужно выжидать, пока он выйдет оттуда. Он идет сюда, по-моему. Что, где-то мы что-то пропустили, а где, мы не знаем. Да ладно! Он вышел оттуда или нет? Фу, фу, фу, фу. Пронесло. Где ты? Да, кубков здесь полно. Главное, чтобы успеть, успеть, успеть. Все, нам надо дождаться, пока он пройдет в эту комнату. Он вообще ходит? Заходит туда или нет? Я принес еще один кубок. Это очень хорошо. Только я не знаю, как, как это должно работать. Вроде бы все кубки я собрал. Как же ты работаешь, а? Все ли я кубки собрал или нет? Вот вопрос. Сколько еще кубков нужно собрать, чтобы пошло электричество? И как это должно быть, елки-палки? Я не понимаю. Я просто не понимаю. У меня вынос мозга, это точно... Ну что, там мы проверили, сям мы проверили, там проверили. Вроде бы во всех комнатах я был, мог не заметить что-то, потому что я быстро все мониторил и... А электричества все нет. Может поближе поставить тебя, Так, бонус. О, появилось электричество? Нет, задание не выполнено. ша ша Сейчас я убегаю от тебя. Йоги, палки. Я думаю, я успею. Что... Спасибо. Отлично. Давай посмотрим, что у нас там получилось и сколько кубков у нас есть. Вообще ни одного! Вы издеваетесь! Серьезно? Это просто как... Нет, есть один. Как это должно работать, ребят? Я, я просто вот не знаю, честно. Как это должно работать? Я не хочу смотреть чужое видео. Я не хочу смотреть другие видео, но, скорее всего, это придется сделать, потому что я не знаю, как пройти эту игру. Я понимаю, и логически вы видите то, что я все делаю, но что-то не хватает. Сколько здесь кубков нужно? Не написано. Сколько чего? Не написано. Поэтому, скорее всего, придется смотреть что-нибудь видео. Где он? Вот так все сделать. Так будет быстрее. Пять кубков должно быть... Я так понимаю, что должно быть 5 кубков. Один мы нашли, второй нашли. Еще 3 кубка. Хорошо, еще он не обращает внимания на меня. Я понимаю то, что... О чем ты говоришь. Здесь заперто. До этого было открыто. Там был кабинет. Я точно помню. Главное не нашуметь будем. Так, осталось 2 кабинета он буквально здесь стоит еще два мы нашли пирамиду которую я построил это может нашуметь очень сильно потому что она развалится скорее всего я бы выбежал отсюда но боюсь рискануть так он пошел к себе в кабинет получается один кубок я поставил не хватает еще два не хватает два кубка не рискует тут не пьет шампанского так, мы не посмотрели гаечный ключ. Он мне намекал использовать кубки на Песле. Как-нибудь вот так, наверное. Должно электричество уже бы податься, если было бы электричество. Я ничего не понимаю, честно. Минус IQ, минус два кубка еще нам надо. Где они находятся, я к сожалению не знаю. Мы вроде бы все, все помещения обошли с вами, которые доступны нам. В прямом кабинете мы были. Так, есть. Здесь ничего нету. <связь> черт! <связь> не знаю, откроет ли он. О, напряжно напряжно в общем я вернулся вернулся чтобы добить это видео получается рассказываю историю пока понял что вот эту штучку то есть подсмотрел если честно я подсмотрел в чужом видео честного признаюсь я во всем признаюсь то что я подсмотрел. короче тесла не работает теслу нужно включить а как ее включить мы не знали а я не понимал этого, а всего лишь нужно-то было вот принести вот эту штучку, где она, зараза, потерянная. Вот эту штучку впихнуть. Ты издеваешься надо мной? Я понимаю, что я школьник, но если ты не будешь работать, у меня не будет работать Тесла. Как же я не заметил-то, а? Этот кустик, этот кустик попортил мне карту. Ладно, давайте сейчас быстренько, я солью тебе, все рандомизирую. Где то чувак? Я жду тебя... У нас не работает Тесла. Вот, вот в чем проблема. Я подсмотрел. Да, вот смотрите. нет, видите? Где этот козел, который гонится за мной? Давай, поймай меня, если можешь. Загружаюсь обратно, смотри. Один раз не попался. Вся фишка в том, что я не засунул вот сюда вот этот кабель. Вот так. В общем, теперь смотри, что мы делаем. Дальше. Мы забегаем сюда берем вот эту штучку забегаем сразу туда закрываем дверцу уже один кубок у нас есть убираем вот эту хрень полностью куда-нибудь вон туда выкидываем mm -hmm. не нужно это нам так забегаем сюда где где кубок кубок что здесь нет кубка окей есть кубок забираем второй кубок смотрим где дядька нету здесь дядьки забираем этот кубок закрываем дверь смотрим где дядька по ночам из заброшенной башни слышен странный шум механизм спросил об этом мистера Хайда, ведь он дежурит по ночам и должен что-то знать. Он даже не обратил на меня внимания, просто молча ушел. Странный тип, странный типочек у нас со странными странными наклонностями убивать 36-летнего ребенка, который играет в игры. Пытаюсь не кричать в этом хоре, честно. На протяжении какого времени это все происходит? Так, давай бежим сразу, быстренько, быстренько, быстренько. Так, все, видишь? Видишь, фишка-то в чем была? Фишка была в этом. Как я поставлю третий, третий кубок? Он появится у нас здесь. Нам нужно будет спрятаться от него. Открываю дверь. Смотрю, где он. Его нет. Идет сюда. Все нужно делать так, чтобы он тебя не заметил. Поэтому чем больше времени здесь у нас работал до этого телевизор, сейчас он не работает. Смотри. Что делаем? Все, вот он сейчас пойдет нас искать. Мы прячемся здесь. Он не понял это Пройдет, будет белая полоса И все окей все. Он пошел искать дальше Сторожить там Теперь, самая главная задача Нам поставить это делать так Чтобы у нас лифт работал Не то Не то телодвижение я сделал Не ту кнопку нажал Забираю Вот, у нас уже практически электричество есть до... Но нам нужно кубку. Посмотрим, где он. Вот этот нужно забрать, он мешает. Блять, опять у меня запас, а? Вс ⁇ Он еще здесь. Он еще здесь. Что? И кубки. Он забрал кубок. Серьезно? Нет, просто сломал все. Сейчас наша задача подать электричество. Все, мы подали электричество. Теперь смотри, что делаем. Ждем, ждем, ждем, ждем, пока он протопает, пробегает. И быстренько бежим к лифту. Все, мы наконец-то поднялись наверх. Ребят, честно, это был очень сложный уровень. Так, у нас еще и лифт сломался. О. Ну, я предлагаю погрузиться в это дальнейшее прохождение игры. На этой ноте я останавливаюсь, потому что... Это видео далось мне очень сложно. Я четыре раза, пере... 5 раз перепроходил. Вот, записать, чтобы до конца довести это видео до ума. Потому что я э, изначально не понимал, как включить вот, этот, вот эту Теслу. Вот и все. Надеюсь, вам понравился. В эфире был Вадим Картавый. Вы были на канале Картавы, выиграем на ПК.